Привет! Если вы хотите получить данные по трафику из социальных сетей любого сайта или активности в Facebook и Pinterest в любой странице, с этим справится NetPick Checker. Для запуска такой проверки достаточно добавить нужные вам сайты и страницы в программу, выбрать параметры переходы и доля трафика из соцсетей на боковой панели в группе трафик сайта и нужные параметры Facebook и Pinterest и нажать на кнопку Старт. Чтобы получать данные о трафике, нужен тариф PRO для NPIC чекера Чтобы получать данные из Facebook, достаточно их бесплатного API-ключа, который можно получить, перейдя по ссылке в настройках. Как только программа закончит сбор данных, вы можете сортировать и группировать результаты по любому из полученных параметров. Как вам нужно, прямо внутри этой таблицы, чтобы получить нужный отчет.